Всем привет, дорогие друзья, с вами Павел Георгиев, компания Георгиев Трейл. Сегодня мы приехали в бухту Хадаба, это Египет, рядом с Шарм-эль-Шейхом. И мы будем сейчас смотреть отель Sunrise Montemere Resort. с большой зеленой территорией, достаточно хорошие. Ну, давайте мы сейчас сначала все посмотрим, и в конце этого видео я вам дам свое резюме. Всем напомню, что я занимаюсь продажей и оформлением туров онлайн по всей России. Также можно приобрести отдельно, без перелета отели. Для этого я это делаю, снимаю все официально, с договором чеком. Пойдемте смотреть, друзья. Сразу можно выйти на территорию, посмотреть ее. Она немножко разноуровневая, как вы видите. Но зато на первой линии. Давайте попробуем забежать в ресторан, пока он еще открыт. У нас еще время завтрак. Я вам покажу, какие здесь есть блюда. Вот эти пироги. Выпечка. Фрукты, овощи, различные десерты. Соки. Воспитание, ассортимент хороший, как вы видите, да, то есть все. Чисто. Вот для вас, как обычно, утром готовят омлет. И, кстати, запрос частый от туристов, даже у меня в комментариях написано, есть ли кофемашины. Пожалуйста, кофемашины есть, они входят в стоимость, не надо дополнительно платить. Чай, все, это пожалуйста. Так, давайте выйдем вот с этой стороны на территорию. Здесь, возможно, что-то тоже увидим с этой стороны части. Здесь у нас открывается вид на бассейн. Ну и также на море. Так, ну что, друзья, давайте пройдемся по территории. Слушайте, вот я, знаете, какое замечание дам? Сейчас февраль, а в Хадобе точно безветрено. Это вот сейчас мы находимся в будке хадаба. И здесь жарче, сильно жарче, реально, это правда. Я вот, уже время у нас 10 утра почти, а уже прям припекает. И чувствую, что сегодня я могу даже подгореть. Большая программа будет, так что смотрите мои видео следующие на канале. Они будут из Hada Bay. они уже есть там из Nabok Bay, Bay, так что подключайтесь, смотрите. Ну а мы с вами уже практически а, прошли половину территории, и сейчас мы отправимся на пляж, потому что, как вы помните, да, пляж это самая такая главная интересная вещь, которая волнует наших туристов. Так, пока мы идем, потихонечку показываю территорию, достаточно зелененькая, уютная, тихая, спокойная. Вот такие вот есть номера, размещения, мы обязательно с вами сейчас скоро зайдем. Посмотрим, как внутри вы будете располагаться, если выберете этот отель. И, конечно, сейчас пляж. Да, отмечу, что здесь местность такая немножко гористая. И те, кто не хочет ходить вверх-вниз, ну, может, у кого-то есть а, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, наверное, будет не очень комфортно. Хотя есть и ровные части, но лесенок тоже достаточное количество. Смотрите, мы подошли вот в такую часть Отеля. здесь вот эти есть номера со своими собственными бассейнами, многие туристы, я знаю, это очень любят бассейн Infinity, скажем, сразу с видом на территорию и на море здесь есть еще один бассейн и еще один, очень, наверное, хорошо, что они находятся рядом с пляжем, потому что если вы решили заняться, скажем, купанием, то вы, соответственно, можете покупаться как в море, так и, соответственно, потом пойти поплавать в бассейне, потому что обычно, ну, так и так все и продолжается. Поплавали в море и потом пошли купаться в бассейн. Особенно дети так. Это факт. Здесь тоже также расположены номера. Видите, номера двухэтажные, есть сразу с выходом и, соответственно, своим бассейном. А, смотрите, здесь вот номера расположены тоже два этажа, есть сразу с выходом. К бассейну к своему, практически к своему, да. Вот здесь можно полежать, отдохнуть. Также здесь сразу у нас есть бич-бар, точнее, стейк-хаус даже называется он. Вот еще один бассейн в этой части. Зелененькая, интересная территория. Слушайте, ну вот сейчас иду, и вот когда заходишь, знаете, бывает отель отель заходишь, все так глаза бросается, такой вау, круто. Потом идешь и как-то не очень. А вот здесь наоборот, заходишь, кажется, как, ну, как бы обычный отель. А дальше выходишь, вот эта часть, которая у пляжа, мне очень нравится. она. Красивая, но действительно глаз радует, зеленая, уютная. Здесь вот есть своя такая набережная, променад, точнее, вот, по которому можно гулять. Это уже практически в каждом отеле, думаю, вы заметили в моих видеообзорах по Египту такое присутствует. И, конечно, мы выходим с вами на пляж. Смотрите, как все красиво сделано, такие соломенные зонтики стоят. Ну и, конечно, пойдемте, смотрите, вход в море. Как я отсюда вижу, там все с ним прекрасно. Но, тем не менее, есть тоже понтон. Ну, как вы поняли, здесь входом все отлично. Хороший песчаный заход, немножко вот, а, как видите, да, есть ракушки, но это комфортно, можно спокойно босиком ходить. Хороший, еще раз говорю, заходик. Достаточно плавный, но и не так мелко. Море прозрачное, чистое. понтоны все равно присутствуют. Если кому-то хочется пойти на глубину, пожалуйста. И здесь смотрите, вот такие есть беседки на скалах. Тоже очень красиво выглядят. Ну, сейчас мы с вами до понтона дойдем тоже. Слушайте, друзья, ну теперь я понимаю тех туристов, которые выбирают этот регион, особенно зимой. Тут полноценное лето, правда, это правда. Потому что вот мы были сейчас на Бэк Бэй, соответственно, в других местах, то есть раз на стране. Там, конечно, ветерок. Тут реально жарко лето. И я вот уже как бы это, хочу реально искупаться. Море, смотрите, прямо оно лазурное, все с ним прекрасно. Вот он пляж, вот наша эта территория от Air Sunrise. Вот эти красивые кабаны стоят на такой скале так что все прекрасно ну и как бы вид вид даже красивый. здесь вот такие скалы здесь соответственно просто пляж да может быть заход он не такой большой но он пологий и в общем то я считаю достаточно для купания и тем более здесь вот можно дальше идти купаться здесь нормальная глубина не сильно глубоко но да доплыть можно хоть докуда вот они у нас соответственно буйки стоят здесь у нас глубокая часть где можно уже понаблюдать за морской живностью Друзья, здесь отличный риф. Смотрите, как круто. Здесь вот так вот мы отходим от края. Очень здорово, что помптон не большой, не длинный. И здесь, смотрите, глубина. Я прям дно отсюда вижу. Не знаю, камера это передает, мне видно дно. Не такая она огромная, но и не маленькая. И здесь можно наблюдать действительно за рифом. Вот он. Здесь есть, там. Супер, друзья. Мне очень нравится это место. Шикарно. Конечно, здесь присутствует анимация вечерняя, различные шоу, программы, расписание здесь висит. В этом месте проходит рядом, соответственно, с ресепшеном, рестораном вот в этой главной части отеля. Это какая категория? На стандарт, в... да. да. стандарт с частичным видом на море. Да. Самая отеля. Спасибо. Ну, как частично. Видно все есть море. Вид прекрасный. Есть как бы и на первом этаже, как вы поняли, это на втором у нас. И, соответственно, еще одна часть данного отеля Sunrise, это такая, скажем, семейная детская аквазона. Здесь, посмотрите, есть также аквапарк. Да, он небольшой, но есть. Здесь также представлены номера. Можно здесь забронировать и жить сразу рядом с зоной аквапарка. Ну что, друзья, готов вам сделать резюме по данному отелю. Тельсанрайз очень качественной территории, прекрасным заходом моря и, конечно же, с рифом, который очень близко и не нужно далеко идти. И я, как и говорил, теперь я понимаю, почему многие туристы, уже которые здесь были, они снова отправляются в Хадабу, потому что здесь реально лучший климат зимой, здесь тепло. Здесь даже жарко, вот сейчас февраль месяц на улице, начало, и действительно комфортно. Классное теплое море, то есть вообще не чувствуется каких-то дискомфортных природных явлений. Все прекрасно, ветра нет, все есть, так что это, наверное, самое главное. Большая зеленая территория, единственное, я отметил, что она на гористой местности, нужно будет подниматься, спускаться, если кого-то это будет напрягать, ну или невозможно, да, по состоянию здоровья, то, наверное, нужно брать другой вариант размещения. Также все прекрасно, отличное питание, различные шоу-программы, несколько, соответственно, ресторанов, фолио а карт на территории есть магазинчики, вся инфраструктура, так что прекрасное размещение, друзья. Можете перейти ниже по ссылке в описании посмотреть стоимость туров в данный, соответственно, отель или просто отдельно размещение в этом отеле. Все там представлено. Если что-то, друзья, не найдете, пожалуйста, пишите на WhatsApp. Так что, друзья, еще один момент, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой телеграм канал. Я там выкладываю все оперативные новости, связанные с туризмом, рассказываю какие-то полезные истории, информацию и так далее. То есть QR-код вы видите уже на экране, сканируйте, добавляйтесь. Спасибо, друзья, что досмотрели этот выпуск до конца. Спасибо, что обращаетесь за турами, Спрашивайте, задавайте свои вопросы. Я всегда на прямой связи, все цены у меня установлены на сайте, все очень удобно, практично, с договором все оформляю, с чеком, все как положено. Так что все официально. Еще раз спасибо за просмотр. Обращайтесь и подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, вопросы, лайки. Увидимся в следующих видео. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Пока!